Привет, мой юный друг, мой славный подписчик, с вами на связи дядя Ваня, и в этом видео ты наконец-то найдешь ответ на свой вопрос, где, откуда и как все берут вот этот скин на Сайгу. Ответ простой, так что слушай, что нужно сделать. Первое, подписаться, второе, прожать лайк, и самое важное, это третье, конечно же, колокольчик. Поехали! Итак, ответ простой. Дело в том, что каждому игроку нашей любимой игры разработчики дают уникальную возможность получить скин. И появляется эта возможность у всех по-разному. Я так предполагаю, это зависит от часовых поясов и как бы, активности игрока. На моем опыте эта Сайга замечена у одного из моих друзей. Уже две недели, как вот, где-то приблизительно две недели прошло с тех пор, как мы все-таки выпытывали у кота где он взял, откуда этот скин и как его получить. Он умалчивал, но сейчас теория вероятности пришла и в нашу хату. А мне она стала доступна вот пару дней назад. Итак, объясняю. Смотрите, в зависимости от того, насколько человек активен, эта возможность вот, появляется у каждого по-разному. В мастерской, как видите, сейчас у меня нету красной точки, а у вас она, быть может быть, уже вот в ближайшие дни появится. И вот мы нажимаем в мастерскую и видим здесь еще один пунктик. У нас теперь помимо транспорта еще имеется и оружейная. Мы переходим в оружейную, там у вас также будет светиться красная точка. И мы здесь увидим вот такое вот оповещение, что у нас есть схема S12K. Космос, как же это космически красиво выглядит, боже мой, я никогда не играл с Эйгой, сегодня я буду стопудово с ней нагибать. Вот такие вот эмоции вы, наверное, ощущаете, когда видите новый скин, да, на новое оружие, хотя вы этим оружием и не пользуетесь. Итак, чтобы получить скин, что необходимо сделать? Для того, чтобы получить сам скин, вам необходимо будет перейти в раздел Рулетка оружейной. Как видите, вот слева в углу у нас есть поменять оружие функция, а есть рулетка оружейной. Вы переходите в рулетку оружейной. Вам дается одна попытка ежедневно. Одна попытка на один розыгрыш бесплатно. Поэтому вы крутите рулетку. Вам выдают какую-нибудь штучку из всех вот этих предложенных штучек. Там картинки, не картинки, баллончики, не баллончики. Вы получаете одну награду. И слева Lucky Draw. Видите? Lucky draw. Слева будет разыграна наград. У меня уже цифра 4. И вот у вас будет одна. И первый э, подарочек вот здесь. Вот, видите, первый подарочек. Он у вас будет светиться. У меня уже получено. Поэтому вы нажимаете получить и получаете волшебный скин на Сайгу. И радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. У меня оно уже получено. А вам это еще все предстоит. И не забывайте о том, что каждый день можно зайти прокрутить рулеточку. Если вам данное видео было, ребятки, полезным, понравилось, у вас обязательно должен быть прожатый лайкосик, подписочка на канал и, конечно же, колокольчик, чтобы не упустить новое видео от дяди Вани. Также еще могу вот сказать то, что здесь Сайгу не забывайте тоже ставить скин, потому что многие, наверное, об этом забывают. И просто идете и получаете. Вот такая вот информация. Я надеюсь, вам всем помог, до скорой встречи, и не забывайте, что на 5000 подписчиков мы сделаем розыгрыш РПшечки, РПшечки, так что зовите своих друзей, пусть тоже подписываются на канал, ставят лайки, до скорой встречи, всем пока.